Кошара пришел домой. А вот хорек лежит. Ребята. Харька, прикиньте, душанул. Кот. Вот ништяк у меня охранник для курей. Ха -ха. Да, Левчик. Молодец, Лева. Молодец. Смотрите, ребята. Какая дичь. Вон. Вот Фу, ебать, он вонючий. Бэ! Фу, блядь. Да, выкинем, выкинем.